приветствую вас дорогие друзья меня зовут алла вишневецкая и это гороскоп для знака дева на январь 2021 года это видео поможет вам лучше ориентироваться в астрологических тенденциях а также планировать свое время в соответствии со звездным календарем в январе у нас очень много событий и для того чтобы Выделить главное я, пожалуй, начну с самых таких основных ключевых моментов этого месяца. Во-первых, Сатурн и Юпитер перешли с пятого дома, в котором они находились в 2020 году, в ваш шестой сектор. Это значит, что глобально меняются ваши ориентиры в жизни. В 2020 году вы могли очень много внимания уделять вашим детям, вопросам творческой реализации, личной жизни, теме любви, отдыха. Возможно, некоторые представители вашего знака имели много свободного времени в этом году. Но в 2021 ситуация меняется. За счет того, что Юпитер и Сатурн переходят в ваш шестой сектор, вам нужно будет много времени уделять работе, рутине обыденным повседневным делам очень важно планировать свое время очень важно скажем так не упускать из виду какие-то нюансы все держать на контроле и все выполнять вовремя в целом это год когда вам нужно будет максимально собраться и действовать последовательно вырабатывать план и схему. И очень важно при этом быть занятым, иметь работу. То есть в целом 2021 год не позволит вам бездельничать, бездействовать. Это время, когда нужно будет максимально проявлять свою ответственность. 6 января Марс переходит в знак Телец в котором он пробудет до 4 марта 2021 года. До этого Марс находился в Овне полгода, и это делало очень большой фокус внимания на теме вашего восьмого дома. Поэтому второе полугодие 2020 года могло дать сильный фокус внимания на теме близких отношений, на финансовых вопросах. И в целом это был такой период, который нес перемены сейчас марс переходит в знак телец в ваш девятый сектор и он будет давать вам энергию на то чтобы решать важные бумажные вопросы вопросы связанные с вашим образованием это хороший период для легализации какого-то процесса регистрации бизнеса это Прекрасное время для того, чтобы перевести фокус внимания с какой-то одной проблемы и ситуации, которая вот буквально заставляла вас постоянно об этом думать, перевести с нее фокус внимания и взглянуть более широко на разнообразие дел, которые перед вами возникают. Ну что ж, теперь… Приступаем к нашему привычному формату прогноза. Будем рассматривать актуальные аспекты и важные даты в январе 2021 года. Итак, первый момент — это то, что 5 числа Меркурий и Плутон соединяются. И это для вас очень ответственное время. Меркурий является вашим управителем. И соединение с Плутоном, с одной стороны, может давать определенного рода стрессовые ситуации. С другой стороны, это очень яркая энергия перемен. То есть может присутствовать какой-то фактор, который заставит вас что-то менять в своей жизни. И это какой-то триггер перемен, который вы очень ярко будете ощущать. 8 числа Меркурий переходит в знак Водолей и будет в нем находиться по 15 марта. Все это время он будет в вашем шестом секторе. Меркурий так долго в одном знаке, в связи с тем, что в феврале он будет ретроградным. Поэтому январь идеально подходит для начинаний, которые связаны с вопросами здоровья и работы. Это прекрасное время, чтобы выработать новые привычки, составить новый план вашей жизни. И на самом деле вот эти энергии будут очень ярко ощущаться именно в середине января. И по сути, это может быть даже период, когда вы что-то ради любопытства начнете или ради эксперимента. И в феврале как раз будет идти пересмотр, действительно ли это этим стоит заниматься, действительно именно таким образом нужно вести свои дела, или стоит все сделать по-другому. Поэтому не бойтесь в январе ошибаться, у вас будет время для того, чтобы Исправить все недочеты в феврале месяце. 8 числа Венера переходит в знак Козерог и будет в нем находиться до конца месяца. С одной стороны, Венера в Козероге очень сдержана на проявлении чувств и эмоций, но с другой стороны, она находится в вашем пятом секторе. Поэтому так или иначе, но э, тема любви, отношений будет. В вашей жизни фигурировать к тому же это может также обозначать более тесную связь с детьми то что вы можете встречаться с ними в этот период или проводить больше времени или будете думать как разнообразить их жизнь как сделать их жизнь более интересной куда их можно сводить куда можно вместе пойти с ними все-таки пятый дом отвечает за Эмоцию радости за тему отдыха, и все это может так или иначе все-таки присутствовать в январе месяце. С 6 по 9 число Венера будет в благоприятном аспекте к Марсу. И это очень хорошее время в плане взаимоотношений с противоположным полом. Это прекрасный период в личной жизни. Но также это может быть время, когда вы сильно будете увлечены какой-то деятельностью, особенно если речь идет о творчестве. 10 и 11 число. Очень важные дни в плане работы. Ваш управитель Меркурий будет в соединении сразу с двумя социальными планетами — Юпитером и Сатурном. К тому же Юпитер будет в аспекте к Херону. Возможно, вы получите интересные предложения, связанные с сотрудничеством с кем-то. Это могут быть рабочие предложения. В любом случае будьте очень внимательны в этот период и не упускайте возможности. 12 и 13 числа будут достаточно напряженные дни, которые потребуют от нас последовательных и уверенных действий. Марс будет делать квадратуру к Сатурну. Это аспект такой целенаправленной работы, когда нам нужно прям добиться результата, когда нам нужно вложить усилия для того, чтобы этот результат получить. И 13 числа будет новолуние в Козероге, оно может стать началом вашей жизни, новой работы. Это может быть начало новой деятельности какой-то. Это может быть начало новых обязанностей, которые войдут в вашу жизнь. Так как новолуние происходит в вашем пятом секторе, то идет сильная взаимосвязь с темой детей, творчества. Возможно, вы будете искать возможность работать в творческом направлении или будете более целенаправленно развивать свое хобби. С 10 по 18 число будет очень яркое влияние планеты Уран. Мы знаем, что это планета неожиданностей. Дело в том, что 14 числа Уран разворачивается в прямое движение в вашем девятом секторе, поэтому в середине месяца могут Быстро решаться вопросы, связанные с юридическими делами, с бумажными делами. Это период, когда может возникнуть необходимость куда-то съездить очень быстро. То есть могут быть незапланированные поездки. С 20 по 29 число Марс будет в соединении с Ураном и Релит в вашем девятом секторе. Это может дать спор с кем-то разногласия с каким-то человеком из-за того, что ваши взгляды на мир очень сильно отличаются. В целом это может дать также и юридический спор, это может дать желание отстаивать свои интересы именно в плане решения каких-то бумажных вопросов. В любом случае, присутствие лилит будет давать очень яркий эмоциональный оттенок происходящему. А соединение Марса и Урана дает желание решать все очень быстро. Старайтесь в это время контролировать свои эмоции. Они могут очень сильно помешать. Лучше все планировать и действовать последовательно, несмотря на вот это сильное желание все делать как можно быстрее. С 24 по 29 число Солнце будет в соединении с Сатурном и Юпитером в вашем секторе работы и здоровья. В этот период может проясниться какая-то важная ситуация, которая имеет отношение к этим темам. Солнце способствует тому, чтобы вы проявили лидерство в этом вопросе. И благодаря тому, что вы более четко будете понимать, как вам нужно действовать, вам будет легко проявить это лидерство. Поэтому в целом параллельно с бумажными вопросами в конце месяца также стоит быть активными и в плане работы. 28 числа, очень эмоциональный день, будет полнолуние во Льве в вашем 12-м доме. И в день полнолуния будет соединение Венеры и Плутона. Но за счет того, что полнолуние происходит именно в таком скрытом очень доме, доме тайн, 12-м доме, вы можете скрывать свои эмоции, вы можете предпочитать оставить при себе какую-то информацию, не рассказывать окружающим о том, что происходит в вашей жизни. Соединение Венеры и Плутона говорит об очень сильных, интенсивных эмоциях, чувствах, переживаниях, которые произойдут в этот день. В любом случае, полнолуние в 12-м доме обычно проясняет какую-то ситуацию. Если от вас что-то скрывали, если вы были в… Неопределенном для себя состоянии то данное полнолуние поможет вам увидеть истину и принять правильное решение 30 числа меркурий разворачивается в ретроградное движение и первые три недели февраля меркурий будет ретроградным учитывайте это в процессе планирования своего времени так как меркурий является вашим управителем он действительно может сильно тормозить ваши дела в феврале. Поэтому лучше э, вкладывать свою энергию и усилия в начатые ранее проекты. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, а также на мою страничку в Инстаграме. Буду рада вас видеть. До скорых новых встреч. Пока-пока!